Три вокруг Ассакуля, и сейчас мы добрались до села Ахтерек, И В Ахтерек мы встретили старого знакомого э -э Кирилл? гида Кирилла, да, который всю жизнь ходил сам он с Каракола, всю жизнь ходил по горам. Я так понял, правильно я говорю, Кирил? Да, да, да. 16 лет. 16 лет ты уже ходишь, оказывается, да, да 16 сезон пошел. Но меня зовут Кирилл, я живу в городе Каракол. Это очень известный популярный город в плане того, что зимой у нас. Люди приезжают, катаются на лыжах. Летом гости приезжают и ходят в горы. Сами занимаюсь, люблю ходить в пешие походы. Ну, люблю людей, люблю изучать нравы гостей, которые приезжают к нам. Ну, это мое хобби, это моя жизнь. Вот насколько трудно развивать туризм, вот летний туризм в Кыргызстане? То, что мы видим, это, это хороший кемпинг. То есть для тех, кто любит горы, любит путешествия. Это очень классная тема. Развивать туризм, ну, немножко, да, тяжело. Нужны большие инвестиции. Но пока стараемся своими силами что-то пробовать, что-то делать. Кемпинг сделали своими руками. То есть подошли к делу так, не стали покупать что-то, а сделали все, полностью концепцию своими руками. То есть вот эти вот... Юрты такие можно назвать, да, их, да, да. которые мы видим, это вы все сделали сами. Да, то есть это полностью хэдмейт. то есть мы к делу подошли так, да. Рассчитан был проект конструкции, да, да, да. отшиты все тенты. Угу. Все правильно, да. Очень-очень-очень здорово. И сколько сейчас мест у вас здесь? Сейчас 28 мест. То есть 28 человек 28 одновременно человек, вы можете да. принимать? Да, да, да. Замечательно. И, по большому счету, это для тех, кто любит ходить в горы. В горы да. У вас есть маршруты разработанные? Да. Ну, мы стараемся сами, тех, кто гости к нам проезжает, на несколько дней. Первый день мы знакомимся друг с другом, а следующие дни мы ездим в горы, ходим пешком. Очень красивые локации. И по возвращению сюда, к нам в лагерь, то есть мы становимся намного ближе, то есть очень такие родственные души появляются. Классно проводим время. Парня в горы, возьми, рискни, ну вот, наверное, не каждый может, да, Зай, бы, зайди, зайти да. на гору или, допустим, вот я неподготовленный человек, как я пойду вот, вот, вот эти прекрасные высокие горы к леднику, допустим. Насколько вообще сложность марш, маршрута вашего трекинга, как, трекинг как называется? Да, ну мы подходим к каждому индивидуально, то есть есть маршруты, они очень легкие, самое главное, Нужно дать правильную акклиматизацию, все возможно. Не надо не торопиться, не надо не медленно. То есть выбираем хороший нормальный темп и потихонечку-потихонечку с точки А приходим в точку Б. Класс. И даже если нет опыта, мы научим. Поэтому... Как раз вот этот твой 16-летний опыт да, позволяет уже понимать для туристов, да, какие лучше подобрать маршруты. Да, да, да, конечно. Как лучше адаптировать, чтобы человек получил максимальное удовольствие и, грубо говоря, не да. запарился от этого маршрута. Ну, видите, я не профессионал, я любитель. но получилось так, что за эти 16 лет, за все мои походы, я стал профессиональным любителем, да. То есть, да, мы подходим к делу так, что главное захотеть и не сдаваться, и все получится. А что за книга у тебя в руках? Расскажешь? Это книжка о котловины. Ага. Вообще, что здесь есть в Иссыкуле, про горы описано, про ледники, про м, почву, про растения. Ну, все, что вот связано с Сукулем, в этой книжке есть очень интересная книжка. Мне подарил ее э, он сам Крамолдоев, ага. такой дядька, он очень много лет занимается и любит горы подарил, чтобы я немножко почитал и запомнил. И чтобы эту информацию, что содержит эта книжка, я нес другим людям. То есть такая задача, да. А ты э, рассказывал вот, до того, как мы начали да, снимать наш сюжет, о том, что вы наметили какие-то новые треки здесь в горах. Да, то есть, видите, у нас локация, это село Актерек. Угу. Эти горы еще не видели туризм. То есть, откуда Ваераудам, с Каракола, в Караколе очень есть популярная локация, это Алтына-Рошан, mm -hmm. горячие источники. Вы тоже, наверное, слышали? Да, слышали, да, я, да, конечно. Есть конечно. высоко в горах озеро Алакуль. То есть ее популярность этой локации, ну, она бешеная. Толпы туристов ходят и в алтына -Рошан, и на озеро Алакуль. А мы здесь в этом году запустили как бы свои маршруты. Изначально мы сами сходили, посмотрели. Ущелья, на самом деле, очень живописные, очень богатые лесом. И очень в плане безопасности, а безопасность прежде всего. То есть, когда ты ведешь людей в горы, надо никогда не забывать о безопасности. И это ущелье очень подходит для тех людей, которые впервые сталкиваются с горами. Такой Begin уровень, да? начальный. Да-да-да, ну, то есть ничего такого сложного. Как бы на лайте можно пойти и увидеть и сукуль с высоты птичьего полета, это очень здорово. Классно. Почему нужно развивать в Кыргызстане туризм, да? И как туризм может развивать местные сообщества? Вот вы находитесь на территории вот, Айл-Пунту, ак да? Uh -huh. И каким образом вы взаимодействуете с местными сообществами? И вообще зачем им нужно вот здесь, вот, как бы на, в пляжной зоне вот этот кемпинг? Для чего нужно вот этому селу, да? Людям, которые живут здесь? Uh -huh. Ну смотрите, вообще в Кыргызстан почему нужно развивать? Я думаю, чтобы... У нас очень красивая страна. Видите, у нас гром... ну, морской климат, Иншань – это очень большая, огромная система гор. Она очень пестрая. У нас есть и хвойные леса, и ниже головного пояса – это ябл... яблоневые сады, грушевые сады. В этом селе очень много абрикосов. Для чего нужно показывать? Для того, чтобы люди приезжали и видели эту красоту. Не только мы, но и другие тоже да, люди. А именно здесь кемпинг мы стараемся развить... Почему хорошо село из-за того, что мы будем делать конные туры, uh -huh. то есть у местных жителей будут работать лошадки, uh -huh. то есть есть еще магазины, а наши гости будут ездить в магазины и покупать какую-то продукцию, это тоже хорошо. А мы вот покупаем постоянные яйца, покупаем молоко, то есть это тоже cool. классно. Почему нет? Я не знал, что в развитии туризма там, в отдельной точке допустим, вот ваш кемпинг, может развивать село, да? Но если это так взаимодействует, ну, это вообще круто, да? В каждом селе делают, да, такие. Ну да, согласен. Там, там, где да, тем более Южный берег, он же такой дикий. Места очень красивые. Вот мы с тобой сейчас проехали. Порядка скольки 150 да, наверное, километров да, примерно, по да. южному берегу. И любые места, которые мы встречали, они живописные и очень красивые. Очень круто. Такой вопрос, да? Ты имеешь Безопасно в виду населения? Ну да. да, там красивые девушки приезжают, да, может да, да, быть, да. да, там или еще что-то. Вот. Как с этим вот дела обстоят? Насколько ну, вы дружны вообще с местным сообществом? Ну, мы дружим, да. Я думаю, что ну, пока не было никаких таких эксцессов, а в Кыргызстане uh -huh. в Кыргызстане очень хорошо. Ну Люди у нас добрые, и это отмечает все гости, которые приезжают. То есть у нас они относятся к гостям так, как ну, с почтением, с уважением. И поэтому, я думаю, ну, такого ничего страшного нету и даже для красивых девушек которые приезжают к нам ну во первых если у нас кемпинги то есть мы гарант того что их никто не обидит никто не нагрубит то есть ну и местные люди здесь мне очень понравились потому что они очень классные да и они такие добрые открытые потому что но ну, они впервые же видят такую тему какая вот у нас здесь работает и для них это тоже в диковинку, это им нравится это самое главное поэтому я думаю, все будет хорошо. — А как вы с мусором обращаетесь? — Мы увозим на свалку. — То есть у вас есть? Да, — Да, ну мы тоже сортируем, я отдельно убираю пластиковые бутылки, стекло тоже отдельно, и остальное, которое органику мы тоже отдельно, а остальное мусор мы увозим на свалку. — Мы заметили вот такую тенденцию, даже вот дикие пляжи, где мы останавливались, люди очень сильно мусорят. Да, — Да-да-да, вот с этим, кстати, да, есть такая проблема, что даже здесь вот, когда был холодный июнь в этом году и я заметил, что пока не было людей пляж был довольно чистый, но как появились люди появились кучи мусора да. казалось это бы, плохо. да, в чем сложно, ты побыл, убери за собой, это же не так сложно потому что видите, все, большинство приезжает на автомобилях я вот тоже думаю, ну, неужто тяжело взять свой пакет и увезти куда-то домой или на свалку, да но люди так не делают, это плохо да, да я тоже согласен абсолютно, что это плохо и наверное для можно сказать, заповедной зоны каким да, является озеро Иссык-Куль. Да, Да-да, биосферная территория Иссык-Куль. Это это заповедная бед, зона. Это да. проблема. Это, ну, беда, наверное, то, что люди не относятся это как к своему. Да, все относятся как к своему, ну почему Но как не к своему, убирают, нет, да? как к своему взять, понимаешь, Жакен, как к своему взять, а, а сделать что-то хорошее, да, хотя бы убрать мусор за собой, почему-то очень странно, да, что это он не делает нет чужого мусора, это весь кыргызский мусор, и мы кыргызы должны убрать мусор. Это наш кыргызский мусор, если мы не очистим озеро Иссык-Куль, то никто, не думаете, никто его не очистит, никто, не, очистит. Может, никто да. не придет и не очистит. Ну вот знаете, я 16 лет, каждое лето занимался походами по горам. В этом году для меня это колоссальный опыт, то есть я все лето провел здесь. И знаете, я вам что скажу, почему-то меня не тянет в горы. Я немножко обленился, может быть, но это классно, потому что здесь очень бешеные красоты закаты. И каждый день наблюдая это, ну, я счастливый человек, потому что гости приезжают и уезжают, а мы-то живем здесь, и это мне очень нравится. Приезжайте, смотрите, действительно, это вот я уже пятый день на южном берегу, и меня также не тянет в город, потому что, во-первых, прочищается голова очень uh -huh. сильно. Ты отдыхаешь, ты смотришь вот на эти красоты, на эту вечность, которая тебя окружает. С одной стороны горы, с другой стороны озеро, действительно потрясающие закаты. Мало народу, ты часто находишься на пляже вообще один, нет никого вокруг и ты можешь у... медитировать фактически, да? Mm -hmm. Смотреть на вот эту вечность, понимать бренность всего сущного и, наверное, заряжаться вот той мощной энергетикой, которая есть вокруг. И вообще, как ты думаешь, вот могу ли я, допустим, человек, который никогда не ходил в горы, вот такие сложные маршруты, пойти с вами в горы? И почему именно вот на пляже ты сделал вот такой реакционный лагерь, да, реабилитационный лагерь? Почему вот этот? Насколько я поднимаюсь и насколько я спускаюсь? Вот этот вопрос тоже меня интересует. Да? Хорошо. Ну давайте, вот смотрите, насколько нужно ли человеку ходить в горы? Я думаю то, что, вот вы же сказали, очень хорошо проветривается Голова. Да. То есть там вот этим воздухом и ветром все ненужные мысли из головы просто улетают. Во-вторых, плюс в чем, когда мы идем немножко тяжело людям и каждый человек понимает, а может быть ему избавиться от каких-то вредных привычек, то есть бросить курить или бросить пить и начать ходить почаще, потому что ну, каждый шаг там дается тяжело. Здесь мы находимся 1600, ну где-то в районе, да, где-то так, да, а поднимаемся. Ну, для первого раза две с половиной – это хорошая высота. Это круто, две да, да, да. В течение одного дня это занимает шесть-семь часов. Поднимемся на две пятьсот, две шестьсот и спустимся сюда. И, в принципе, это, ну, хорошая акклиматизация, Чего такого, да. Ну, я считаю, да, то, что вот можно за один день, допустим, один день они акклиматизируются, да, к высоте тысячи шестьсот. Да, да, там, да, На второй день идут они в горы, да, правильно У -у -у, понимаю? Да, да, да. Потом возвращаются сюда, и потом могут здесь, как бы уже какая-то как реабилитация идет, да, после uh -huh. подъема на 2600. Потом я пой, могут пойти в баньку, да, или да, ну, у нас посетить есть баня, костра. Да, либо попеть песни, пожечь костры, либо пойти искупаться вечернему сукуле. Ну, то есть есть занятия зачем? Мы найдем для людей хорошие эмоции, и у них будут хорошие улыбки на лицах, и они нас запомнят. И обязательно к нам еще раз попадут. В среднем сколько находятся в глэмпинге люди по времени? Ну, от трех до 5 дней. От трех до 5 дней. Да, То есть да, это да. времени, да, конечно же, хватает, чтобы познакомиться, обменяться информацией какой-то, да. новое. Делаем экскурсии. Целый день здесь люди не проводят. Mm -hmm. Мы возим людей на локации, такие как каньон, сказка, водопад Бродскован, ходим сюда, вот в горы. И отправляем Инга, в Каракол. В Каракол отправляем обязательно, чтобы покушать наше каракольское, настоящее аншлямфу. Кстати, вы поедете, не забудьте, поешьте. О, кстати, да, кстати, спасибо, да. да. Каракольское аншлямфу, да. оно уже известно, да. да, на весь Завтра Кыргызстан. обязательно должны... попробовать садра шлямфу. А до должны... какого времени сезон, кстати, длится вот для пеших? Ну, я думаю, что, если судить по тем годам, до конца сентября еще будет хорошая погода. Но мы тоже вот думаем, тоже все будет зависеть от погоды. Но надеемся, что до октября мы постоим здесь. Да. Спасибо тебе большое Спасибо. за это интервью. Да. Круто. Ой Спасибо вам интересный. тоже, да? да? Все, Здорово. тогда до новых встреч. Я думаю, мы еще с вами увидимся. Это, безусловно. И обязательно сходим в горы. Обязательно, да. Сходим в горы, вы ощутите энергетику гор на себе, и все будет классно. Я верю в это. Эмит, пожалуйста, не ходи там, а. Если вот так и что, Эмит, смотри, правда. Обходишь вот так, ладно, через вот этот, чтобы... Последний, последний подготовка.